Мечтайте встретить Новый год в своей новой квартире? Строительная компания Интастрой воплотит ваши мечты в реальность. Приобретайте квартиру с 1 по 31 декабря и получите скидку от 5 до 18%. Звоните прямо сейчас и встречайте Новый год в своей новой квартире. 048 718 1818 Интастрой. Мы строим. Вы живете.